Так сколько же платят в консалтинге? Сейчас я вам расскажу. Слушайте. Во время интервью «Консалтинг плюс плюс» я постоянно ссылаюсь на зарплату в «Большой тройке». Примерно как в «Большой тройке», чуть больше как в «Большой тройке». И вы, конечно, спрашиваете, так а сколько платят в «Большой тройке»? Вот смотрите. Давайте нарисуем... Вот такой вот графичек, который будет отражать зарплату в рублях, в месяц, без бонусов, э, грязными, без учета налогов, то есть годы, стаж, количество лет, которые проработали в фирме. Ноль. Человек, который приходит в фирму, скорее всего, это либо стажер, либо аналитик. Зарплата у него около 100 тысяч. У стажера чуть меньше, возможно, у аналитика чуть больше. 100, 120, 130, наверное. Вот здесь у нас будет аналитик-стажер. Что дальше происходит? На протяжении трех лет до ассоциата слэш-консультанта, то есть позиции пост-МБА, идет рост. Такой достаточно стабильный, не сильно э, изменяющийся во времени. Где-то процентов на 10, может быть, может быть, чуть больше. Ну и где-то к третьему году дорастает зарплата, ну, может быть, до 200 с чем-то тысяч, возможно, даже до 300, если учитывать командировочные, которые тоже платят в консалтинге, то есть я бы отметил, что к третьему году, к концу зарплата будет где-то вот здесь. Что дальше? Дальше наступает MBA, либо повышение до пост-MBA позиции без MBA, и зарплата резко подпрыгивает вверх. Зарплата ассоциата и консультанты и аналогичных позиций где-то от 350 но бывает даже выше 400 450 то есть я бы отметил вот, вот такой промежуток и после этого она также постоянно растет э, с более-менее постоянной скоростью процентов на 10 год через два года уже становишься там, менеджером менеджер зарабатывает 500 Наверное, 1500-1600, где-то такой, ну, скорее даже 500. Дальше идет постепенный рост до младшего партнера, партнера и так далее. Скачков там особо не наблюдается. Большой скачок будет еще при продвижение от партнера до старшего партнера или до директора, как это называется в некоторых компаниях. И директора — это люди, которые уже independently wealthy, что называется. Но я думаю, что это пока нас не сильно касается, поскольку интересующие нас позиции все-таки кроется здесь. Так вот, резюмируя, Аналитик. Зарплата чуть больше 100 тысяч, где-то 120, 130, может быть, 150, растет она где-то до 250, может быть, 300 тысяч через 3 года. Ассоциат. Зарплата 350, 400, 450 тысяч, постепенно растет до уровня менеджера через 2 года где-то 500 тысяч, а дальше уже... Узнайте сами, когда попадете в консалтинг или похожей компании. Смотрите, лайкайте, подписывайтесь, если будут вопросы, пишите, с радостью отвечу. Ну и stay in touch. Пока.